О том, что происходит на канале. Chuis Simple Fiction. Глава 8 Звездного конфликта в данный момент снимается. Снято больше половины, и через какой-то определенный промежуток времени вы сможете уже лицезреть новую серию, в которой я попытался засунуть побольше глав, то есть сделал больше движений и действий, чем разговоров. Благодаря чему я сильно расширил контент повествования и довольно много вырезал. Ну, пришлось, потому что, на мой взгляд, все-таки много болтовни это хорошо, когда книгу читают. В фильмах нужно больше действий. Есть, конечно же, кое-какие истории, которые не стоит урезать, но мне кажется, здесь это просто надо. После «Звездного конфликта» собираюсь продолжить снимать «Ничего». По понедельнику начинается в субботу. Историй много, очень много. Это не только по Стругацким. Набрало еще хорошее количество других историй. Ну а там, опять же, вернусь к Хармонту. Так что смотрите, ждите, бейте в колокол, чтобы приходило вам оповещение. Подписывайтесь, ставьте лайки. Это студия F2MT и голос этого канала и еще двух легающих исландчики и апокалипс Алексей и